Привет всем! Вы на канале Процветок. С вами я Пашкевич Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, чем полить наши растения огурца для того, чтобы получить крепкую приземистую рассаду. Первое, с чего бы хотелось начать, это с тех сроков выращивания огурцов, которые уже позволяют нам осуществлять какие-нибудь манипуляции по подкормке наших огурцов. Имейте в виду, что пока наши растения выпускают семядольные листья, пока не формируют первый или второй настоящий лист, у них нет необходимости ни в каких дополнительных элементах питания, потому что все питание, которое необходимо нашим растениям, находится в самом семени и за счет сложных биохимических процессов происходит разрушение. Трансформация одних элементов в другие и таким образом наше растение растет и развивается. Все, что необходимо нашим растениям в этот период, а это в среднем около 10 дней, это оптимальные условия тепла, воздуха и влаги. Второе, что мы помним, когда приступаем к кормлению нашей рассады огурцов и рассады любых культур, это то, что чем меньше наше растение, тем меньшая концентрация или доза питательных элементов ему необходима для полноценного всасывания и усваивания. Научно установлено, что оптимальная концентрация почвенного раствора должна составлять 1 сотой, 2 десятых. Оптимальный возраст рассады огурцов, который мы допустимо можем содержать до того, пока не перенесем на постоянное место жительства, это 30 дней. И за 30 дней максимум мы можем подкормить наши огурцы два раза. Если мы их будем подкармливать чаще, чем два раза, если мы будем их подкармливать большими дозами минеральных удобрений, то будет происходить засоление почвы, и несмотря на то, что в почве будет находиться большое количество элементов питания, корневая система не сможет их усваивать, и как ни парадоксально, будет наступать голодание для наших растений. Также при подкормке рассады огурцов необходимо понимать о составе того грунта, в котором вы выращиваете ваше растение. Чем питательнее грунт, тем меньше необходимо элементов питания в него вносить с поливом. Или если он совсем хорошо сбалансированный, то вообще нет необходимости подкармливать наше растение в стадии рассады. Огурец относится к тем культурам, которые в стадии рассады нуждаются особенно в двух элементах питания, это азот и фосфор. И если они не будут дополучать в этих элементах питания, то это будет являться первым критическим моментом. И затем последующая высадка и кормежка уже в защищенном или в открытом грунте, они к сожалению не снимут тех, недостатков, которые они испытали на стадии рассады, поэтому обязательно запасаемся азот и фосфор содержащими удобрениями, которые мы будем использовать при подкормке рассады огурцов. В качестве минеральных фосфор, содержащих удобрений, которые будут хорошо впитываться нашими растениями, являются, например, монокалий фосфат из расчета 10 грамм на 10 литров воды и проливаем растение под корень. Также можно использовать какое-нибудь комплексное удобрение с повышенным содержанием фосфора, например, такое удобрение как Мастер с формулой 13-40-13. Также 10 грамм на 10 литров воды и ведем подкормку максимум два раза за весь рассадный период. В качестве минеральных источников азота могут выступить такие удобрения, как калиевый селитра магниевый селитра сульфат аммония и мочевина, а также любое комплексное удобрение с повышенным содержанием азота, например, с формулой 30-10-10. И еще раз напоминаю, что мы будем кормить повышенным содержанием азота и фосфора наши растения, если у нас грунт пустой. Если у нас грунт был с повышенным содержанием перегноя, компоста, вы добавили туда залу, то о том, чтобы добавлять туда азот и фосфор дополнительно, мы уже не говорим. Огурцы, так же как и рассада любых овощных культур, преследуют в себе основное – это развитие корневой системы. Поэтому для того, чтобы лучше развивалась корневая система, мы поливы можем совмещать с добавлением янтарной кислоты из расчета 2 грамма на 10 литров воды. И напоследок хотелось бы вам напомнить, что очень важное в рассаде огурцов, как и в рассаде любых овощных культур, это тот объем рассадного стакана, в котором вы выращиваете наши растения. Если мы выращиваем рассаду огурцов в течение 30 дней, то тогда мы подбираем стаканы объемом минимум 350-400 мл, для того, чтобы наши растения не перерастали. Как, например, это случилось в кассете, объем кассетной ячейки составляет 50-70 мл. Почему очень важно достаточное количество места для развития нашей рассады? Потому что, когда наши растения начинают выпускать семядольные листья, формируют первое, второе, третье, настоящие листья одновременно... Происходит закладка цветочных почек, и когда наше растение испытывает недостаток в пространстве, в свете, оно будет меньше закладывать цветочных почек, и затем мы будем недополучать в урожае. Надеюсь, этим видео вы снимете все вопросы по выращиванию рассады огурцов, и впоследствии получите шикарный урожай этой культуры. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. всем вам хорошего, до новых встреч!